Следующее, о чем я хочу с вами поговорить, это новый источник кислорода. Это довольно банальный источник, о котором многие не задумываются. Что такое кислород и как он влияет на нашу жизнь, я думаю, мне не стоит рассказывать, потому что все об этом прекрасно знают. Кислород мы получаем через дыхание, да, мы получаем кислород, и можно через там, вот, маски кислорода, через кислородные баллоны, а также можно там вот, через кислородные коктейли. Я хочу вам предложить способ, который поможет вам получать больше кислорода, и это будет бесплатно. Полноценное дыхание. Вы представляете о том, что не все люди дышат полноценно, есть особый тип дыхания, который позволяет употреблять больше кислорода, и больше кислорода, э, этот кислород легко усваивается, и ускоряет все процессы в организме восстановительные. Вы задумывались о том, что с помощью дыхания можно э, ускорять э, процессы восстановления организма, вы об этом задумывались когда-нибудь? Представляете, а это так. Полноценное дыхание увеличивает процент потребления кислорода. Это первое, самое важное. Следующее. Улучшает кровообращение в брюшной полости. Потому что если дышать полноценно, то диафрагма она массирует органы, которые находятся у нас в брюшной полости и усиливает их кровообращение, улучшает да, и оздоравливает организм. Дальше это профилактика здоровых э, простудных заболеваний, потому что когда вы дышите полноценно, вы разрабатываете легкие, э, вы раскрываете все, э, вы наполняете легкие кислородом, потому что обычно, когда мы дышим поверхностным дыханием, мы не используем сто процентов легких для дыхания, и в легких проходит застойное явление. Из-за этого мы часто болеем. Вот если вы хотя бы 5 минут в день будете полноценно дышать, разрабатывая легкие, вы сможете укрепить свой иммунитет и э, меньше, будете меньше болеть с простудными заболеваниями. Полноценное дыхание устраняет межребреную неврологию. Если дышать полноценно, да, то э, ребра, они тоже принимают участие в дыхании и освобождаются вот зажимы и уходят более э, от межребренной неврологии. Я просто сама сталкивалась, сама через прошло. У меня была жуткая межребренная неврология. С помощью дыхательных практик я смогла уйти от этого. Следующее. Э, успокаивает нервную систему снимает нервные спазмы, спазмы с живота. Вот, б, э, бывает такая ситуация, когда ты перенервничаешь, что тебе, э, спазм в животе пошел и, и больно, и дышать никак вот, как в районе солнечного сплетения. Вот если тут же начать практиковать. А, полноценное дыхание, а, то этот спазм, он снимается, и вы успокаиваетесь. Кстати, вот, как раз таки вот, полноценным дыханием, йоговским, да, я снимала боль от схваток. И это реально работало, это реально как бы все что нормально, вот если по счету таз раскрылся, все было вообще замечательно, да. И на то, то дыхание, которое учили для беременных, оно не помогло. А йоговское дыхание, оно прям здорово помогло. А, дальше. Полноценное дыхание ускоряет восстановительные и очищающие процессы в организме, потому что поступает кислород, улучшается кровообращение, и кровь, она своим потоком захватывает все вот вредное, где, где что, что у нас есть, да, и выводит это все. То есть это идет общее оздоровление организма. Когда я 10 лет восстанавливалась, у меня дыхательные упражнения они шли как обязательные. Причем, что я делал? я подходил к, сте к стеночке, да, <coughs> прислоняла, чтобы у меня была на, на одном уровне пятки э попа и плечи, и голова. Вот полностью прижавшись к стене, я э практиковала это дыхание. Вот. Как выглядит полноценное дыхание? Вот смотрите, я нашла иллюстрацию, да? а При вдохе, вдох начинается, вы расслабляете, надуваете живот. А потом следующее, вы, а, ну здесь вот это не показано, то я вам расскажу, потом сейчас, сейчас расскажу теорию, потом покажу на практике. Вот. Сначала надуваете живот, да, воздух допускаете, потом раскрываете ребра, прям чувствуете, как они раскрываются, а потом уже вы пускаете и чувствуете, как воздух пускается в грудной отдел. А на выдохе тоже вы начинаете с живота. То есть животом резко выталкиваете ди диафрагму, потом э, сжимаете ребра, потом уже опускаете грудь. Вот, два цикла. Вот смотрите, становимся спиной к стеночке, плотно прижимаемся. Вот, э, голова, плечи, таз, пятки. Вот если у вас проблема с осадкой, вот, э, если вы просто даже будете стоять вот так вот 5 минут, После стенки это уже будет полезно для вашего позвоночника. Если вы каждый день это делать, то ваш позвоночник начнет потихонечку выравняться. Вы Но есть другие упражнения да, для управления позвоночника. Но вот, если у вас нет сил делать какие-то упражнения, вот это, это вообще самое основное, самое, с чего вы можете начать. Да? Потому что когда выравнивается позвоночник, все получается правильно, да? ровненько, у вас и кровь по-другому циркулирует, и все. Что говорят если стареют в энергию я верю энергия тоже правильно циркулирует по телу и также кровь правильно циркулирует вот вот так вы становитесь и вот в этом положении вы начинаете дышать сначала надувается живот потом ребра потом грудная клетка Время, да. Еще вот как раз во время этого дыхания э, желательно делать через звук, Ой, не звук. вы немножко прижимаете э, основанием, основанием языка, э, прижимаете э, к небу и получается такой звук. А когда вы будете дышать вот с этим вот звуком, да, у вас... Э, создается такое, как сказать, как это по-русски, да? То есть получается, когда вот вы делаете вот это вот, зажимаете вот эту шесть, через которую поступает воздух, то у вас больше идет воздуха и активные открываются легкие. То есть сначала идет вот живот, потом в эту вот часть, обязательно вот в первое время можно даже положить руки на нижние ребра, чтобы чувствовать, как вот, смотрите. Вот, дыхание ребрами, нижним ребрами, дыхание животом. И дыхание только вот верхним отделом. Когда чаще всего мы делаем вот вдох, да, неосознанно, когда мы не контролируем свое дыхание, мы дышим, дышим обычно только верхним отделом. Делаем вдох только этим отделом. А средние отделы легких и нижние диафрагмы, они не затрагиваются. Это не работает. Чтобы полностью наполнить легкие воздухом, надо начинать с живота, потом со средних ребек, потом только верхний отдел. Вот если вы хотя бы это дыхание будете практиковать по 5 минут в день, это уже будет насыщать ваш организм кислородом. Сначала, после первых 5 минут у вас вообще может случиться легкое головокружение какое-то такое вот непонятное состояние, это нормально. Так вы знаете, вы как в горы поднимаетесь, да? А сначала вот, когда много кислорода у вас э, тоже начинает кружить голова. То же самое. <связь> Прошу прощения, по я очень много говорю. Голос а, Вот. А следующая тоже практика, тоже из йоги, а, которая вот очищает, если у вас плохо дышит нос, если у вас часто простудные заболевания, а, есть такая практика. Смотрите. А, ставите вот два пальца сюда, один палец на этот ноздрю, вот этот палец на этот ноздрю. А, вдыхаем этой ноздрю, выдыхаем этой. То есть один цикл, смотрите, а, начинаем с вдоха с правой ноздри, выдох левой, потом вдох левой, выдох правой. А, и считаем, на счет 6 у нас идет вдох, на счет 6 у нас идет выдох. Вот, ставим и начинаем. То есть 6 тактов вдох, 6 тактов выдох, 6 тактов вдох, 6 тактов, выдох. 6 тактов вдох, 6 тактов выдох. И так от 6 до 6, 12, 18 раз повторяю. То есть можно начать с 6, потом 12, потом 18, потом 24, по нарастающей. Тоже можно утром проснулись, да, там сделали какую-то разминку небольшую, и вот дыхание вечером тоже это хорошо успокаивает, прочищает все, улучшает вот если вы начнете с этих вот двух дыхательных практик, это уже даст вам прорыв вперед. Практики несложные. Это реально эффективно. Простые вещи. Велос, он состоит из простых вещей. Этих компонентов, правда, много, но встраивать надо по одному. Начните с дыхания. Начните с употребления чистой воды. Начните с дыхания. Это простые вещи которые реально работает. Вот это дыхание, которое я показывала брюшное, да, брюшное через вот ребра, когда открываются ребра и вот а, заканчивается верхним, а, здорово помогает, когда какие-то нервные спазмы или еще какие-то такие вещи, да, это вообще здорово снимает. Я этим дыханием отхаживала себя еще а, когда, ну больше 10 лет назад, да, когда я поднималась, и сейчас тоже это сработало. Это вот реально улучшает самочувствие значительно.